Здравствуйте! В сегодняшнем видео хочу рассказать о том, как освещение в квартире может повлиять на продажу квартиры. Был такой случай у меня в практике, когда несколько лет назад продавали квартиру в хорошем новом доме, с хорошим ремонтом. Днем хорошее освещение, солнце заходит там э, достаточно регулярно, квартира на две стороны была, поэтому освещение было достаточно хорошее. Вот. Был очень хороший такой широкий коридор, шире, чем обычная квартира, к которой мы там привыкли э, в 60-е, 70-е, 80-е годы у нас было. То есть достаточно широкий коридор, все, но вечером как быть, когда света не было уже уличного квартире была немножко темноватая, получалось, что то освещение, которое есть в квартире его было не очень достаточно ну, с точки зрения, кто покупал, то есть вроде бы так все хорошо светло, но как-то немножечко вот такой легкий полумурак хозяин так, так, так вот так нравился именно такое освещение вот и приходили люди, смотрят, не берут смотрят, не берут, я тогда что-то подумал, приехал в квартиру, походил, побродил по ней, и подумал, что все-таки надо попробовать Сделать более светлое освещение Мы поменяли лампочки на более мощные Получилось, что стало значительно более светлое освещение И квартира, знаете, заиграла То есть, если до этого как-то вот было не ток, В коридор заходишь, ну, как-то все достаточно немножко ну, темновато, тут стало, знаете, просто засияло. То есть, совсем по-другому. То есть, люди, которые стали приходить, сразу стали интересоваться квартирой. Если до этого приходили, смотрели и уходили, потому что фотографии были сделаны в дневное время, и хорошо было видно, а в вечернем, когда приходили, как обычно все после работы, то, соответственно, приходят и как-то вот, знаете, так, люди смоют и молча уходят. Вот. Здесь сразу все по заиграло по-другому красками, и люди стали интересоваться. Буквально там неделю квартира ушла. Поэтому мой вам совет, когда вы занимаетесь продажей даже к своей квартиры обязательно обращайте внимание на освещение. Потому что это оказывает очень большое влияние на, сказать, на восприятие людей. Более темную квартиру люди берут ну, менее охотно. То есть нравится, чтобы было все светло, чтобы было такое, вот, как сказать, более светлое. Это лучше оказывает продажу. Надеюсь, мой вам совет был полезен. С вами был директор агентства недвижимости Новой квартиры, Иванов Дмитрий Юрьевич город Саратов буду благодарен вам за лайки и комментарии под видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик под видео как только выйдет у меня новое видео, вы об этом сразу узнаете всего хорошего, до свидания